И всем привет! Сегодня мы поговорим о единственном премиуме барабанового лт уровня АМОИКС-1357GF его новой жизни после выхода обновления 9.18 Скажу сразу, данный танк очень фановый и интересный в плане геймплея Но до выхода обновления 9.18 фар был под вопросом И новый балансировщик исправил этот недостаток Все дело в том, что на данном танке очень многие играли на голде И я позже объясню почему Данный танк продается при проведении гранд финала и очень ограниченный промежуток времени. АМХ вызывает у меня противоречивые чувства и дыру в кармане в плане серебра на данный момент. Ну и по традиции мы начнем с плюсов. У данного танка отличная максимальная скорость и неплохая маневренность. Отличный обзор, бешеная скорострельность, быстрая перезарядка барабана. Вследствие чего, один из лучших показателей ДПМа в минуту среди lt 7 уровня. Лучшая незаметность танка после выстрела, но... Туже переходим к минусам, общий низкий коэффициент незаметности танка. Также из минусов у нас не лучшая динамика и скорость сведения. Ну и из последних недостатков это очень маленький альфа-страйк. ну ставлю маленькое слово, хоть у нас очень маленький альфа-страйк, но он так часто залетает, что это просто бесит противников, которого вы стоите и накидываете. ну обо всем по порядку. Новый балансировщик и плюс-минус 2 уровня боя, как у обычного танка. Дают нам шанс, даже нет, не шанс, а дают нам вторую жизнь. Ведь до этого данный танк был не самой лучшей ЛТшкой. Но несмотря на все это, он был одним из самых фановых ЛТ, и все дело в его орудии. И его орудие это самый большой плюс и одновременно минус данного танка. Как я говорил ранее, у нас есть барабан, в котором находится 8 снарядов, и казалось бы, что может быть лучше. Но тут кроется маленький минус, который можно взять и название. Калибр нашего орудия 57 миллиметров. А это автоматически дает нам низкое пробитие и маленькую альфу. Показатели бронепробития это явный минус. Мы не можем прибирать противника в лоб. Тут надо заезжать в борт, корму и уже там пытаться реализовать барабан. Даже если вы знаете все изумия места у танков, в них надо еще умудриться попасть. И тут мы плавно переходим еще к одному недостатку данного орудия. Это его точность. Если посмотреть на разброс, он небольшой. Точность тоже как бы неплохая, но вот скорость сведения нам явно не хватает. Особенно это заметно при стрельбе на большой дистанции. Чтобы полностью свестись между выстрелами требуется много времени и это ограничивает нас в реализации барабана. Делаем вывод, мы хороши на средней и близкой дистанции. Я конечно не имею в виду, что мы должны лезть вперед, но орудие у нас очень хорошо именно на коротких дистанциях. Конечно, можно и голду, ведь я сам избавиться от одного из самых э, больших недостатков – это бронепробитие. Но, играя на голде, ни о каком фарме речи вообще не может быть, а прям танк в первую очередь, как я считаю, должен приносить серебро. Хотя, будем честными, это танка не о фарме вообще, и у вас давно кульционер в голове, так в чем же данный танк хорош? А я вам отвечу, все дело в его перезарядке внутри барабана. И перезарядка составляет всего лишь одну секунду, и это невероятно быстро. По ощущениям у нас в руках пулемет. Я сразу вспоминаю низкие уровни и маленькие танчики с пулеметами. Также у нас э, быстрая перезарядка самого барабана. Блин, внутри барабана перезарядка. Одна секунда, народ. Это просто непередаваемое ощущение. Это скорострел доставляет кучу эмоций, когда ты за 7 секунд выстреливаешь весь барабан. Мы можем забрать любого, ну почти любого ЛТ с одного барабана. Данное орудие при хорошей реализации дарит море положительных эмоций вам и кучу отрицательных соответственно, противнику, у которых хп просто тает на глазах, но в основном это происходит исключительно на голде, по крайней мере до выхода патча 9.18. А теперь же есть надежда, что с новым балансом и уровнем боев противников, которых мы сможем пробивать, станет гораздо больше, именно в плане бэшка. Ах да, углы склонения всего лишь 6 градусов и это не идеал, но могло быть как говорится и хуже. Ну, на орудие мы посмотрели и, в принципе, с ним разобрались. Посмотрим, что же еще есть у данного танка. Мы ЛТ, и ждать большого запаса прочностью не стоит. Если сравнивать его с другими легкими танками, то у нас максимальное ХП. Ну, за исключением на 10 меньше, чем у китайца. Что дает нам шанс, маленький, но все-таки шанс прожить немножко дольше. Брони, конечно, тоже нет. Ведь мы ЛТ, у нас должно быть больше подвижности, и она у нас, кстати, есть. Мы имеем отличную максимальную скорость. Хорошую маневренность. Но тут засада это динамика. С ней не все так хорошо для ЛТ. Она не лучшая. Всего лишь 17 лошадиных сил на тонну. Да, ну невеликие цифры. Ну, маневренность это конечно хорошо. Но для ЛТ есть еще немаловажный показатель. Это обзор. И тут, слава богу, у нас все отлично. 390 метров базового обзора. И если прокачать его перками и поставить оборудование, мы получаем... Одну из лучших цифр на уровне, а в совокупности с хорошей маскировкой, роль светляка мы можем отыгрывать просто на отлично. Играть на данном ЛТ очень просто, мы играем по стандартному, как на любом французском танке. В начале боя выбираем позицию, например какой-нибудь куст, с этим в игре у нас проблем нету, и даем первоначальный засвет, и дай бог кто-нибудь оставляется по начальному разъезду противника. Как и на любом ЛТ, мой совет в начале игры надо немножко посветить. По возможности делаем отстрел подставившихся противников. А вот ближе к середине мы уже можем разгуляться по полной, используя нашу подвижность и барабан. Эх, как же он хорош при добивании противников. Ну, есть один минус, конечно, снаряды не бесконечны, и с нашей скорострельностью и перезарядкой может к концу боя остаться просто без снарядов. Эх, было такое, и это не лучшее воспоминание о бое. Если подвести итог то геймплей на данном танке уникален, и в условиях новых реалий баланса мы можем меньше тратить голды и начнем наконец-то фармить на данном танке. Да, барабаны реализовать порой непросто, но в таких ситуациях мы можем получить меньше фана, но зато отлично отыгрываемся как светляк. Знаете, данный танк я обожаю за барабан, и не жалею о его покупке. Танк имеет сильные и слабые стороны, но для меня больше плюсов, чем минусов. И вот пару советов, как сделать танк более играбельным. Я имею в виду оборудование и перки. Ставим вентиляцию, просветленную оптику и в обязательном порядке усиленные приводы наводки. Сведения все-таки нас к этому обязывают. Игра с рогами и сети я считаю менее эффективной и менее фановой. По экипажу все довольно однозначно. Командир лампочка, массеть, боевой браста и только потом качаем на обзор. Остальным сначала маскировку, а затем плавный поворот башни, плавный ход и потом боевое братство. Надеюсь, что для вас данный гайд был полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и удачи в рандоме.